«Чумачечья весна». Может, быть, услышали. Помните вот это вот? «Пришла и оторвала головы. Чумачечья весна, чумачечья». «Я иду в город, условно, чумачечья». весна, дорогие друзья». Казалось бы, простой теперь речи. Неправильное произнесение буквы «С» замена ее на «Ч». И какой успех. Практически верхние строчки. Кип-парадок. Это значит, что вот в этих египетах грехи не них кроется невероятные просто возможности, просто кладезь для написания всевозможных флягеров, дорогие друзья. Если была стюмачечья весна, то значит должна появиться какая-нибудь и сумаседшая осень. Ну скажем так. Сумаседшая осень, сумаседшая осень, При собой по цапе листопадом солнца сумаседшую осень. А сата-глапа софер, сата-глапа софер, сата-глапа софер, сата мало мало сата-глапа софер, сата-глапа софер, сата-глапа софер, сата-глапа софер, сата-глапа софер, сата Оси, зима, снегом и под снегом кабачки, кабачки, здесь. Вернулся домой без передних зубов и слегка вот. и палышка, мне Зубы твои белые, кипят красотой. А мои остались Варк Вадушка, мне волосик детский, Будры твоей радую редкой красотой, а мои остались в армии Одесской, под землей Когда жизнь сплошной стресс, тенотен защищает от стресса и повышает работоспособность. тен спокойствие и работоспособность одновременно. Мы заботливы выбираем зелы, чтобы великолепным вкусом чиво. Я выбираю Color Nature крем. Она питает волосы уже во время окрашивания, и это меняет все. Три в нежном креме интенсивно питают волосы изнутри. Результат? цвет и насыщены. Волосы такие шоковистые. Кузненный, глубокое вязание, насыщенный цвет. Только с колорной Nature. С крем от Вильер. Газы нет. все. Всё. Отромляемость, раздражительность, плохой сон, будет говорить о дефиците магния в нервных клетках. Укрепляйте нервы с магнелизм-башиз. Это особая формула магния, усиленная витамином Б6. Поэтому он лучше и будет с Баши заботы о нервах. Только по 13 апреля в Кирпич-Депиденбурге мировое шоу-лда в огня на острове грёвки. Теперь в климах саможенный Ваш климах с контролем. Начинаем с сезон. Я сделала снег весенний марафон в банки-жабра. И мне подарили в админтон. Банки-жабра. Рекорд. Рекорд. Смотрите, дети, это фабрика Киндер. Так делается нежная молочная начинка. А тут выпекает вкусный висклик. А потом молочные ломтики складывают в холодильник. Дети, завтракают. Молочный ломтик на 40% состоит из молока. Капли меда и вкусный висклик. Они так любят его на завтраке. Молочный ломтик. Киндер, пришли 15 кинда кинда, И получи прикольную Уже в кино. Открываем сезон мини Мультиварка Супра объемом 5 литров. Всего за 1990 рублей. новое объявление о приеме на работу африканских людей. Я надеюсь, что нам повезет, и в наш ресторан строится молодая, симпатичная девушка. А если не повезет... объявление, и приклеил его на забор своей дачи. А, Скажите, пожалуйста, а где вы работали раньше? Как вам зовут? Можно Маргарита, можно Рита, можно Зита, можно Гита, можно днем, можно вечером, можно в любое время. Я понял, понял, понял. Скажите парадита. Можно Рита, можно Зица, можно зимой, можно летом. В любое время года. Душа моя, Большой опыт. Еще какой. А вы знаете, как правильно обслужить клиентов? Не вернулись. Хорошо, сейчас я проведу небольшой тест. Итак, душа моя. Какие вы знаете приборы? Они у всех разные? Уточняю вопрос. Как называется прибор с четырьмя сутами? Можно рейд, можно гид, можно рейд, можно шурк, можно можно милипуть, можно на кухне. Да-да, <звы> да-да, а, Итак, мы с вами должны показать этой юрной особе, как правильно обслужить клиента. В данном случае клиент это я. Итак, я захожу в ресторан. Ой, ой, ой, подхожу к столу. Стойчик, отодвигаем. Стойчик, пододвигаем. На колени к Запомни, твоя улыбка — это наши чаевые. Чем шире улыбка, тем больше чаевые. Поняла? Поняла. Покажи. Репетируем нашу торжественную песню для встречи клиентов. Добро пожаловать в наш ресторан. Теперь наш ресторан, ваш ресторан. Чувствуйте себя как дома. Удивительное дело. Вечер только начался, а праздник уже закончился.